Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Звяд Белиский лишился титула вора в законе за покупку квартиры и дома. 37-летнего преступного авторитета Завида Азманова, который известен в криминальных кругах как вор в законе, Звяд Белиский лишили титула за расхищение общика. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает издание Prime Crime. По данным издания, уроженец Грузии лишился воровской короны по воле бывших сподвижников убитого в сентябре 2020 года в Турции главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, Гули. Соответствующий прогон, воровское послание, преступных авторитетов распространили в Башкортостане, Ульяновской и Нижегородской областях, где Звиад Белиский имел влияние на криминалитет. Озманова обвинили в покупке двух квартир в Москве и дома в Турции за счет денег, собранных с заключенных и представителей российского криминалитета. Приобретенную недвижимость он якобы зарегистрировал на свою супругу. 6 мая сообщалось, что осужденные из правительной колонии номер 2, их 2, в городе Салават, Башкирия, не признали от Тбилисского вором в законе. Такое решение местный положенец, представитель криминальных авторитетов, ИГ-2 принял, получив указания от Эдуарда Асатряна, Эдика Ситрина и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Азманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался и выполнял все директивы тюремщиков.